И еще один момент, друзья, в отношении арендатора. Знаете, что арендатор – это враг сделки. Поэтому важно, чтобы во время показов, во время дней открытых дверей, арендатора не было в этом помещении. Продумайте этот момент. Куда сбагрить, так сказать, арендатора, чтобы он не мешал вам работать и никакой негатив не озвучивал во время показов. Никого не должно быть в помещении во время показов. Успехов вам!